Это наш кисеныш. Значит, у нас здесь стали пропадать кошки. Очень многие жители жалуются, что уходит кошка и не возвращается. У нас пропала очень хорошая киска. Это мама вот этой маленькой. А вот эта вот кошка, это ее бабушка. То есть это мама, мама, той мамы. Вот с Мурлыхой у нас все в порядке, все нормально. А вот киска у нас осталась. И когда мы с котятами, котят стали раздавать, то решили, что одного котенка оставим, потому что у нас... Китика ее звали, эту кошечку. Она... Китика была просто чудесная мышеловка. Мышей улавливала. вообще даже на 100 метров, дому не давала подойти. Вот сейчас мы находимся в саду. Здесь вот рядом у нас и Были совсем забитые рисы. Вот. И это сам... Я, поскольку я ирисы ужас как люблю, купила когда-то чистую линию. Очень классный, по-моему, импульс молодости. И плюс 45. Он так пах ирисом, что просто обалдеть можно было от этого запаха. И я почему-то вот с тех пор очень сильно очень сильно прикипела к ирисам. Но у нас ирисы светлые. Они такие желто-синие. А я очень люблю вот темно-синие. Прямо моя мечта, вот эти синие рисы. Но этим рисам крупно повезло. Сначала мы их возле бассейна ставили. Вот. А теперь уже. Вот она наша киска. Я ее чего снимаю, потому что очень забавно смотреть, как она растет. Она поднимается, такая интересная. Вот. Любит приключения, начинает уже проказничать. Вот. Мышками сама питается уже. Вот, Мясо сама подъедает. Вот, киску, конечно, мы подкармливаем очень хорошо никаких китикатов для котят, для котят всякого говна, вот этого синтетического мы ни в коем случае не даем я как раз сделаю видео по медицине обязательно сделаю видео по вот этим кормам очень много обращаются к нам людей, именно вот к нам да, домой приходят, приносят именно животных потому что не знают, что случилось а причина только в одном, кормят всяким говном корма это полное дерьмо, которое животные не выдерживают и у них начинают и зубы болеть, и там и пульпиты, и хрениты в этих зубах. Это вообще это ужас какой-то. А самое главное, что это почечная, острая почечная недостаточность. Все вот эти вот корма являются шлаками, организм не справляется. И когда животные начинают кормить только этими кормами, то зашлаковывается почки, и вот животное стоит, и потом резко бама упала Все с ним нормально, все хорошо. А животное упало, и не знает, что с ним делать. И потом приводят на эвтаназию. У нас люди... Знакомая, они работают ветеринарами, говорят ты не представляешь, по каким причинам привозят на эвтаназию. Это ужас. Я говорю, вы знаете, говорю за это надо эвтаназировать всех тех, кто привозит, приносит. Я могу сказать так, что в связи с новыми открывшимися фактами мы прекрасно понимаем, что сущности, сущности людей, животных и растений абсолютно одинаковые, потому что сущность не выбирает себе биомассу, в которую она взеляется. И в следующей реинкарнации вы можете реинкарнировать либо в животное, либо в растение, либо в другого человека. Это может быть мужчина и женщина без разницы. Вот, поэтому в связи с этим спасти животное или убить животное равносильно тому, что убить человека, потому что у нас человека очень сильно ценит, а вот все остальное у нас обесценивает до, до полного безобразия. Вот, ну вот видите, Нет, бабушка тут прижимает, ну, поскольку она уже... У нас у мурлыхи очень сильный материнский инстинкт. Вот. И она китьку в свое время сбила и этот материнский инстинкт, отбирала у нее котят и сама кормила, и все это прочее. Вот у нее такое. И вот эту вот эту киску, слава богу, у нас была кошка, выкормлена она мамкиным молоком. Мамка питается исключительно мясом, только рыбьими головами, косточками. Косточки животом обязательно необходимы. Это у нас